Всем привет, дорогие друзья, с вами Нитро. Понял, как очистить карьеру. Лучше не сбросить ее. Если вы прошли, хотите ее заново пройти, либо другое делать, по игре ты Заходите в настройки, тут это общен. И нажимаем на кнопку Reset Progress. Либо мы переходим э, по, получается по этому пути, в проводнике в своем. А для начала это получается.. Диск С, системный диск у вас установлен в Windows. Находите там пользователь, скорее всего, вы, так называется у вас пользователь, апдата local. И SaveGame.xml удаляете. Если у вас нет апдаты, открываем, получается, пуск и туда пишем апдату. Ну, либо нажимаем win плюс R и туда пишем тоже апдату. Uh, что писать именно в Windows R, я вам скажу в описании. Спасибо за просмотр. Всем удачи.